Ночь. В подземном переходе идет девушка. Смотрит, а ей навстречу такой здоровый мужик. Широко разведенными руками, она в отчаянии. Хватает первый попавшийся кирпич и бросает него. Такие треск, вопли. Мужик кричит, «Твою мать! Третье стекло до дома донести не могу!» Сидят гости за столом. Хозяин дома – не хотите ли грибочков, гость? Нет, нет, что вы, я их только собирать люблю. Хозяин, как пожелаете, могу и по полу раскидать. Стоит парень на дороге, голосует, останавливается маленькая красная машинка, а тут выходит блондинка и говорит, тебе куда он? Да мне до Питера она, вот здорово, и мне туда, давай, кто быстрее, и уезжает. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!